Всем привет, ребята! Вы на канале Нюта-Нюта, и сегодня я снимаю видео «Пол это лава челлендж». Но снимаю я это видео не сама, а со своей подругой Владой. А Влада Ссылка на ее канал в описании. Кто будет начинать проходить нашу трассу, мы решим на УЕФА. Сейчас мы посмотрим. Уепа, уепа. Начинаю я. Сейчас мы представим вашему вниманию нашу трассу. Поехали. Сейчас буду проходить я эту трассу, и пока меня снимет плодок. Мама. Я отдаю ей штатив, и сейчас мы начинаем. Сейчас я, ну, я сейчас провалюсь. Моя очередь. Да, сейчас ладно. Ну да. Ну кто дойдет до финиша? Ой, это еще неизвестно. Снимаем дальше. Ну, почти. Вы понимаете, я почти дошла до сейфа. Так, теперь Володок. ку бичи, Три. Потом тут ты купе не ложь. Можно мне тоже так попробовать? Ее ножка на камушке. А тогда идет. Вот такой камушек. Это камушек. Ой, это камушек. Вот он. Да. Камушек. Это камушек. Я на прямой дороге к финишу. Покажите финиш, уважаемые. Вы бы видели, как я сейчас лежу? мы <шел> <шел> <шел> все на этом месте? Окей. Okay. Да. Так. Не, ну это реально, как я на Камушки. Ты у меня камушка была тут. Нет. Да. Песочек. Тут, песоч... тут песочный камушек. А, ну ок. А мне идут так слиться с песком. Я его так закопала. Так, ну типа, ладно, счастлив. Да, на этом месте главное не упасть. Пока! Я И прошли. И побеждает у нас Владислава. И трассу мы и следующую трассу мы снимем сегодня, но выложим только когда это видео наберет 10 лайков, Хотя бы после обеда выложим. Ну да. Ну Ну правда, может это видео выложу не не не. Подожди, подержи. Может я это видео выложу, конечно, не 28 августа, а может 29. В смысле 28? А, ну ладно. Уже скоро 1 сентября. Вот. И следующее видео мы с ней мы выложим на 10 лайков. Хотя бы. Желательно больше. Желательно 12 или 15. Ну да. А мы, мы сейчас я... пойдем? Ешь сейчас. Всем пока. И с ней вторую часть. Да. Вас. Пока.